Аудику 7. Снимаем дворники. Для того, чтобы снять дворники, снимаем крышечки. Далее берем ключ на 16 сворачиваем дворник, держим, чтобы не уходил, сворачиваем гайку. Первый раз, когда у меня не было съемника, я умудрялся снимать, подкладывать рожковые ключи вот таким образом сюда пластинки, чтобы не промять пластмасску жабо. И таким методом их срывал. Предварительно залив ВДшкой, соответственно. Это было первый раз. А так, берем какой-нибудь съемничек, наподобие такого. Вставляем, зажимаем, выщелкиваем. Одной рукой я, наверное, не покажу, потому что он у меня убегает. Примерно таким образом. Вот шлицы. С этой стороны тоже если сильно не затягивать, они тут оближутся, дворник начнет проворачиваться. Таким образом. На этой вот здесь квадрат. А вот здесь шлицы. Перед тем, как устанавливать их обратно, включите зажигание, сыграйте дворниками, чтобы валы прокрутились и вернулись стали на свое место. Потому что иначе потом нарушится регулировка. Можете поставить. Дворники выставлять по сантиметрам или по старой грязи. В том конце тоже. Потом инструкцию напечатаю. Там, по-моему, полтора сантиметра. Тут не помню. Иначе, если их поставить выше, соответственно, они будут упираться в стойку. Ниже поставить, они будут, на вот это забыл, щелкать, заскакивать. Будет неприятно.